В начале пути это знаешь как? Это вот когда меня в психушке удерживали все два дня. Вот там ни ручки, ни бумаги, ни карандаша и даже туалетной бумаги не было. А апелляцию надо писать. Вот это называется в начале пути. А у тебя и принтер есть, и ручка, и бумага, и компьютер, и интернет. Чуть тебе еще надо? Вот каждый раз одно и то же. Человек звонит и говорит, Антон, я буквально на две минуты у меня есть один вопрос. Ты не дал мне договорить. Все вместе. Потому что один человек не в силах ответить на все вопросы. А все вместе мы можем ответить на все вопросы. И общая осознанность, она состоит из осознанности каждого. Останови свой пулемет Гатлинга. Ты в монологу ушел. Ты что, не слышишь, что ли? Да -мое. Останови свой Гатлинг. Вот у тебя этот барабан завелся и та та та та та та та та та та та И во все стороны. И туда, и сюда, и влево вправо вверх-вниз, куда угодно. Лишь бы пулять, пулять, пулять, пулять, пулять. Ты что, не слышишь, что ли? А у меня тут только два уха. Пожалей меня. Да говори, говорю. Кому говорю, говори. Я же тебе говорю, говори, а ты не говоришь. Я, я говорю, говорю, а ты не говоришь и не говоришь. Это что такое? О, наконец-то. Тишина. Я просто в шоке. А ты бац и включил свой гатлинг-пулемет. И тра-та-та, тра-та-та. Да что ж такое-то? У полицейских есть такая фраза. Тишину поймал, вот поймал и не отпускай. Держи ее в руках. Вот, вот кулак зажми, если хочешь. И держи ее. Чем больше слов, тем меньше смысла. Ты смотри, как у тебя пулемет гатлинга вращается сам по себе, ты его вообще не контролируешь. Останови свой пулемет гатлинга, он тебе пригодится. Это очень полезный и нужный инструмент. В нужной ситуации его можно включить. И нужно включать, но только в нужной ситуации. Научись контролировать свой пулемет гатлинга. Не надо его выкидывать, это полезный инструмент. Коротко, можешь задать вопрос. Перезадай вопрос. У тебя опять длинный вопрос получился. Молчание, честный ответ. План учебы на 300 лет расписан. Он расписан по событиям. Уроки расписаны на 300 лет, план учебы. Но там у них не по датам расписано, а именно по событиям. Потому что не время определяет события, а наоборот события определяют время. Алло. Алло, Алексей, приветствую. Какой Алексей? Алексей? Меня Алексей зовут. Извини, я автомат, может. Немного это. Антон, если выделишь, хочу у тебя поинтересоваться здесь буквально минуту. Слушай. Как бы, Мое изъявление видел. Делаю тоже под себя, обратил внимание, у тебя нет подписи, росписи, там автографа, ничего нету. А на... Да. Хочу помимо налогов куда-то как бы, соответственно, хочу слышать твое, как бы насколько она нужна, это картограф там внизу. Ну, от а живого мужчины и так далее, вот, этим волеизъявлением. Не понял вопрос. Что нужно? Внизу, э родпись, насколько она нужна, чтобы перекрыть вот эти все э -э, недостатнее вот эти все. Ну, короче, выгоду оставить на себе. Соответственно, я э -э, как бы. С этой подписью что делать, тут хочу твое мнение тут. Обязательно ставить или не настолько обязательно? Какой? В конце внизу больше внимания. Еще раз, плохо слышно. Попробую помильнее сказать. По твоему образцу сделал волеизъявление для налоговой. Соответственно, обратил внимание, у тебя не стоит подписи. В одном из видео ты говорил по поводу подписи внизу справа. Соответственно, я хотел тоже после индосамитных вот этих всех вещей поставить свою, свой автограф, там, роспись свою. Но мне придется посылать это дело электронном, в электронном виде, не по почте. Соответственно, мне не, как бы, это либо все черное будет, если я распечатаю и сканирую, у меня не получается поставить, либо без росписи придется отправлять, как как вот есть. Без, у тебя тоже электронную, ну, это подписи нету. Вот это и... Насколько важна эта подпись? А что от себя услышать? Воль и внизу. А куда ты отправляешь? В суд? Сейчас в данный момент налоговые, ну и там другие тоже органы будут э, примерно той же направленности. Вот эта подпись, насколько она нужна? Не подпись, а роспись или автограф, неважно. Ну, короче, вот... А, а... Да, слушаю. В смысле не важно. Ты вообще понимаешь разницу между подписью, росписью и автографом? Да, да, я понимаю разницу. Где-то у меня выскакивает по старой памяти. Я, да, смысл я понимаю. Ну так а почему ты постоянно говоришь, что то подпись, то роспись, то автограф, и, и тут же сам себя поправляешь, да не важно. Да, ты не на то, не на то обращаешь внимание. Ладно, скажу по-другому. Роспись свою в конце волеизъявления в электронном виде мне не поставить. Электронной у меня нету, А, соответственно, от руки, чтобы она была э, имела значение да, какое-то, э, у меня нету возможности отсканировать ее, например, И, ну, то есть поставить, отсканировать и отправить такой документ. Так... То есть, соответственно, обратите внимание, у тебя тоже нет росписи внизу, под твоим волеизъявлением в суд. Ну, нету, потому что я еще не напечатал и не поставил. То есть эти бумаги ты через почтовое отделение, правильно отправляешь? Зависит от ситуации. Э -э -э у меня тут этот газ-правосудие есть. Если я через газ-правосудие отправляю, я просто печатаю последнюю страницу, ставлю роспись, сканирую последнюю страницу, а потом эту последнюю страницу присоединяю в электронном виде к остальным страницам, предыдущим. И вот это получается... Так, одним... А у тебя, когда ты... Подожди, э у тебя прим, да слушай. Получается один mm. файл с несколькими страницами, последняя из которых подписана вживую, но она выглядит как в отсканированном виде. И вот этот файл да. я, я направляю через ГАЗ правосудия. Ясно? Еще раз. Ты последнюю страницу... От... От ксерокопии, ну, короче, копию вытащил, она тебе... Короче, от, после принтера ты туда ставишь свою роспись, э, роспись без ее отсканируешь. Но когда э, ты, например, я сканирую, у меня черный белый принтер, у меня, соответственно, все в черно-белом цвете, и цвет уже как бы он меняется. То есть не, не с красного там, с фиолетовым, черный становится. Насколько это тоже важно, не важно. Но... Эти моменты я пока. У, у тебя не телефон разобрал. какой? Кнопочный или смартфон? У меня у меня есть э, этот. Э, если надо вот WhatsApp там, например, есть у меня другой телефон. А так я кнопочным пользуюсь. В данный момент пока вы. А у тебя есть фотоаппарат или смартфон под рукой? Да, да сейчас будет. Ну так а в чем проблема, если у тебя сканер черно-белый? Почему ты не можешь взять и сфотографировать то, что где поставил роспись на, на, на принтере? <говорит> подожди, подожди, уточню. Проблема в чем? Распечатать в цвете или отсканировать в цвете? <говорит> Дело в том, что если я отсканировал, отсканировал, да, то он мне выдает черно-белое вернее я распечатал э, цветной да но у меня принтер только черно белый соответственно ой я ой им... стой ты меня сейчас это в двух соснах заблудишь я тебе конкретный вопрос задал у тебя принтер да. печатает что это проблема в чем напечатать в цвете или отсканировать в цвете На напечатать в цвете ну, это тоже не проблема. Берешь, идешь вон, есть множество всяких контор, фото, там, печать документов и, и все такое. На флешку скинул, пошел, или именно электронную почту отправил. Они распечатали, пришел, денежку отдал, взял. Вот тебе цветной вариант. Problem. Так, э, Такой вариант, э, я, я понял. То есть э, кому-то обратиться, по электронке можно переслать. Потому как э, в, в моей деревне этого нет, не практикуется. Это прижача 40, 40 километров от моей Вот, Поэтому у как бы, меня такие трудности. Я хотел через сканирование, но он не пускает. То есть, э, если я даже цветные от руки запишу, он как бы э, мой сканер, Скан порт не переводит, чтобы я мог изменить цвет или еще что-то. Я хотел таким путем пойти, у меня не получилось. Соответственно. но цвет менять нежелательно, правильно я понимаю? Да если бы у меня такая ситуация, как у тебя была, да мне пофиг было. Я бы в черном-белом варианте распечатал, да и все. Какая разница? Ты что так заморачиваешься? Ну, заворачиваю силу того, что я в начале пути многого не знаю, поэтому не хочу допустить ошибок, за которые могут зацепиться. Исходи из этого, как бы, лучше, ну, скажем, перестраковаться, если не знаю, на сто Слушай, в, я... в начале пути, это знаешь как, это вот, когда меня в психушке удерживали все два дня, вот там ни ручки, ни бумаги, ни карандаша, и даже туалетной бумаги не было. А апелляцию надо писать. Вот это называется в начале пути. А у тебя и принтер есть, и ручка, и бумага, и компьютер, и интернет. Чуть тебе еще надо? Ну вот поэтому я про эту подпись, конкретно, роспись спрашиваю. Э -э, насколько она важна, например. Вот ты говоришь, я делаю вот так вот. Если что, у кого-то распечатываю, там, через организацию, кто этим занимается, и как бы через... Вот. То есть она все-таки важна в конце, правильно? После всех этих э -э, индосамитных надписей. Ну, смотри, смотря куда ты отправляешь. Если ты. Да я слышал, что в налоговую. Ты меня слушай. Нет. Смотря куда ты отправляешь. Если ты просто там отправляешь сейчас, ну, куда, без росписи-то. Ну, типа, я не знаю, там какая-то жалоба в администрацию, что где-то там мусор не убрано и все такое. Ну, простое сообщение, короче, это. Вот там вот роспись в принципе не важна. А если ты направляешь официальный документ, которому нужно это официальное подтверждение, что это именно твоя воля, а не чья-либо другая, вот да, тогда да. нужно обязательно, они это как делают. То есть если ты простую бумагу отправишь в прокуратуру, там, в ВВД, ну в любые вот эти вот органы так называемые, если ты простую бумагу отправишь, подписанную. Они тебе завернут, скажут, это бумага не подписана, анонимные сообщения не принимаем. Соответственно, любой иск, любое заявление, не любое волеизъявление, нужно оставить именно роспись внизу. Как она выглядит, неважно, Главное, чтобы была написана собственноручно фамилия, персона. А дальше все на твое усмотрение. И... Фамилия персоны этого уже будет достаточно, да, как учредителя. Или желательно подписать там, мужчину с именем Антон? Ну, Антон, Алексей, я уже по твоему образцу. Давно сижу, мелькаю в глаза. Фамилия нужна для того, чтобы соблюсти этот Гражданский кодекс, статья 19. Почитай его внимательно. Согласно законам Российской Федерации подписью, именно подписью является, собственно, ручно написанная фамилия. Ясно? Так, так. Поэтому... А если... Чего? Да. А, так если я хочу уйти от подписи и ставить роспись, или не получится, все равно она будет считаться подписью, потому что это как бы такой официальный документ. Ну, я именно отправляю. Кто тебе мешает схитрить? То есть, если я выделю роспись, а не подпись напишу, правильно? А дальше собственноручно напишу Ну свое. конечно. Ну вот же, заработала ну, то Все-все, я, я понял, там вариантов много. Я говорю, что меньше осуществляется. И еще один момент важный по поводу, когда я ставлю, например, эту роспись свою в самом углу, да, то есть, чтобы прервать все вот эти цепочки по максимуму, да, и зачеркиваю буквой Z, это уже тоже будет нарушаться, как бы, да? То есть они могут вернуть или докопаться до этого? Или ну, не стоит так делать? Или можно делать? Не знаю, мне не заворачивали. Я, я и так, и так делал. То есть ты на тебе все это заканчивал, правильно? А там перечеркнул, все это белое поле, которое осталось до конца страницы внизу, правильно? Ну да. Вот эти вот моменты, да. Вот я тоже хотел все это как бы удалить всех ненужных этих посредников. А, а по поводу электроники все это, я, я не думаю, в электронном виде, да, когда отправляю, сзади там соответственно ты ничего не перечеркнешь. Оно тоже играет какую-то роль или не играет, то, что они тебе могут распечатать уже, и там себе что-то. Или вот это индосамитная, э, все эти фразы, они перекрывают все их невозможности наоборот, на оборотной стороне что-то там писать. Что-то там для себя выгоду какую-то. Ну, во-первых, во э -э я ни разу не слышал, чтобы был создан такой документ в электронном виде, у, у которого было бы это, лицевая и обратная сторона. В электронном виде... Я согласен, есть... но его же ни никто не мешает распечатать в телевидении, как-то. Ну, они для себя я не могу вытащить его на материальный носитель. И, соответственно, уже там... Вот я за это спрашиваю. Как бы, если у тебя есть ответ, я бы хотел его услышать по этому поводу. Вот, по вот, этому. Тут, вот тут я не знаю. Вот я тебе честно говорю, я не знаю. Вот, вот тут, помню, по идее это. они могут распечатать, но распечатанное это не есть собственноручно написанное. Вот, вот, вот. Вот эти вот моменты мне тоже интересовали. Получается, а если они это распечатают, то ты-то к этому не прикасался. Это, там тебя не было, твоя рука не прикасалась к этой бумаге вообще никаким образом твоей воли там на эти бумаги нету, она есть там условно, это называется ссылка на волю, то есть там есть ярлык так называемый на, на твою волю, а сама бумага да. у тебя дома лежит. Да, да, да, да, да, да, То есть ссылочку желательно прикрепить, да, в или, например, указать то, что есть копия документа, который да не надо ничего указывать, блин, Ты что? я тебе образно говорю, а ты буквально воспринимаешь. Я, я понял, я понял, и пока я с этим не столкнулся, я все стараюсь учиться. Я понял тебя, я понял. Все, ладно, Антон, благодарство от души тебе, всех благ, удачи, успехов и, в общем, силы духа тебе. Mm -hmm. Ничего больше, чем нет. Благодарю. Могу разместить для всех разговор? Да, да, пожалуйста, нет проблем. Я думаю, таких, как я, именно тебе и звонят, потому что этот путь ты уже какой-то прошел, а мы только в начале. Соответственно, естественно, стараемся совершить как можно меньше ошибок, поэтому лучше задать глупый вопрос, чем сделать глупые действия. Это мое. Ну, ты, ты, у тебя, это, с, с, чем ближе к концу разговора, тем умнее у тебя вопросы начинаются. Я, я уже, это... Опасаюсь тебя, понимаешь? <смех> Ты сейчас начнешь такие вопросы задавать, на которые я буду говорить, не знаю, не знаю, не знаю. <смех> ну, вот видишь, <смех> давно <надо> будет тебе <смех> где-то еще подтянуть свои свое... <смех> знания. Ну, я глубоко в это начал залазить. Просто я только начал это делать. Ну, значит, соответственно, и вопросы, которые я не нашел, ответ, я их тебе задаю, как более компетентному человеку. Поэтому не проблема, озвучу, конечно, и я, наоборот, буду тебе даже благодарен. Мои мысли, может быть, не так связаны, речь, но, тем не менее, это экспромт. Ну, я знаю, почему я вот этим всем занимаюсь. Я, я жду, пока... Я, я, я недавно тебя начал смотреть, встретил как бы, на просторах, когда начал переставать эту тему. Поэтому ты делаешь очень хорошее дело. Более того, соратников. На словах много, а на деле меньше. Соответственно, как бы я по маленьку тоже к этой теме приобщаюсь, и тоже вот это маленько будет первое мое начало, которое я тоже скину и тебе бумаги, а ты уже там сам дальше. То есть я результаты на видео мне пока не на что снимать, но как бумаги и ответы, если какие-то придут, я тоже скину и тоже это кому-то пригодится. И тут у нас ребята, которые меня тоже консультировали и как СССР, и как живые, как, как чистые юристы, правоведы. То есть я тоже такую интересную бумагу скомпоновал, там только СССР нету. Там и правовое поле, и живые, и все это попытался я разделить. Также по торговому праву учесть и по весельному праву. То есть учесть максимально... Понятно, что для кверков это, ну, может быть и глупость, но для тех кто эту бумагу пускает дальше, кто берет на нее ответственность, он это увидит, что человек маломальский все равно учел определенные вещи и меньше способов к нему как-то подтянуться. И хочу в конце еще до оферту добавить, что если вдруг ко мне, я смогу что-то придет, соответственно, они примут мою оферту, которую, сейчас вот думаю, как мне ее оформить, там есть несколько вариантов, и эту оферту, а, как бы изменительный иск если вдруг они мне начнут какие-то другие моменты, э, с других сторон пытаться подходить. Ну, у меня пока такая идея, я не знаю, как реализовывать буду, но в данный момент я надеюсь. Вот, вот, вот примерно так вот. Ты не дал мне договорить. А, извини, я не слышал, ты начал, извини, я не глоба. Я, я тебе хотел задать вопрос и сам же на него ответить. Знаешь, почему я этим занимаюсь? Я этим занимаюсь, потому что э, я не в силах осилить все вопросы, скажем так, ответить, ответить на все вопросы. И я специально вот, э, принимаю звонки, отвечаю на ваши вопросы, тем самым я учусь э, отвечать на элементарные вопросы, которые у вас пока есть, элементарные. И я жду. Я, я не просто жду, я, я вам даю знания, которые у меня есть. И когда общий Это, уровень да. знаний повысится, вот тогда мы сможем на, ответить на более трудные вопросы. Ну да, да. Все вместе, потому что один человек не в силах ответить на все вопросы, а все вместе мы можем ответить на все вопросы. Я согласен с тобой абсолютно. И а, ты мне напоминаешь одного человека, которого лично я знаю. А, зовут его Алексей Васильевич. Фамилию не буду называть, но его можно найти как «Видоман-Видогор». Вот он очень много интересного рассказывает и доказывает. И книги у него есть тоже, если интересно, может быть, кто-то там, послушав этот разговор, пройдет и найдет его посыл. Его тоже там гонения на него были за то, что он очень темы освещал такие, Со всеми нормативные ссылками на документы качун финикса там тоже можно посмотреть очень интересно, поэтому вот дело это делает хорошее и правильно и соответственно как бы мы в свою очередь тоже энергетически попитываем, формируем определенный драйвер, который настроен на свою чистоту в плане и выхода из системы и в плане самосознания, поэтому как бы я думаю, правильные люди тебя наоборот подправляют в том Понимание, в котором это должно быть правильным. Все правильно. Всеобщая осознанность, она состоит из осознанности, из осознанности каждого. И поэтому я отвечаю на все звонки и с каждым разговариваю. Да, и более того, раз уж этот звонок будет опубликован, и многие лично, я знаю, и в свое время я это тоже ощущал по себе, я понял, именно осознал на себе, насколько я осознал, вот настолько сейчас попытаюсь формулировать в двух словах, что чем больше они нам... Ты правильно сказал, что они учителя, что нужно относиться к ним как к учителям, и там, они учатся своему, но система устроена именно так, чтобы нас подгонять к новому рубежу эволюции, да, более духовно чистой. Соответственно, они и выступают этим фильтром, это как я понимаю, как, ну, лично я по себе чувствую, интуитивно, что ли, э -э они не могут не делать этого. Их система будет заставлять, между молотом и накованием, между нами, кто просыпается, и между системой, которая их обязывает и заставляет быть теми, кем они есть. Ну, плюс их природа еще э нравится им, э ощущать себя более как-то значимыми и властными. Соответственно, они нас фильтруют, те, кто выражается в силу своего своего э духовного роста, силу там, интеллекта. Ну, то есть вот эти вот вырожденческие черты, они не только внешние, но они могут и внутренне, и духовно быть. Соответственно, они остаются в этом слою, которые они не способны пробиться. Сама система им не даст. Поэтому гайки будут закручивать еще сильнее, следовательно, и нам нужно духовно, нравственно и копить и знания, и, и общем, выходить из-под их управления. Но грамотно, законно и, соответственно, они нас учат именно правильно все. Ты озвучил, что они нас учат. То есть они нам, э, нас, как правильно сказать, без их помощи мы не осознаемся и не выйдем на тот уровень. То есть они, вот эти люди, которые выйдут на уровень живых, там дальше и опять будут репрессии. То есть у них в этой системе там, там на 30 лет прописано, как нас еще там будут гнуть до тех пор, пока не исчезнет вообще на территории римского права там и еще какие-либо другие права, которые там скажем, ничего общего с Богом не имеют отношения к этому. Вот. Поэтому до тех пор эта вся система будет жить. У и... нас будут неизбежно. У нас два варианта. Соответственно, внизу мы уже знаем, что такое. А верх, ну как бы трудно, ну правильно, поэтому э, это, это вот такое вот, может быть, кому кто-то поймет, для чего и почему это происходит, потому что я очень много слышу, сколько людей ругают там власть, еще что-то. В свое время я также, когда испытывал эти слова. стой, стой, на себе, да, там, стой, стой. Э, останови, да, да, останови свой пулемет Гатлинга. Ты в монолог ушел, ты что не слышишь что ли? <регистый> <странц ½> и я как сказал свое мнение, вот Свое мнение. Я думаю, да, это. Да е-мое. Останови, сугатлинг. Все, все, говори. Вот у тебя этот барабан завелся, и тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, и во все стороны, и туда, и сюда, и влево, вправо, вверх, вниз, куда угодно, лишь бы пулять, пулять, пулять, пулять, пулять. Ты что, не слышишь, что ли? Я тебя только хотел. Я слышу, я на одну тему объединю с этих сторон. И слушателям это э, будет более понятно. Так как а, это... Алло, какие слушатели? Я тут один. Ну ты же опубликуешь, ты сказал это. Я это... не опубликовал. Это не для тебя, ты это понимаешь. Ты мне зачем уши сверлишь-то за счет других? Ты считаешь, что у меня миллионы ушей, и ты хочешь во все эти миллионы ушей влить миллионы информации? А у меня тут только два уха. Пожалей меня. Я, а, я тебя услышал, понял. Да, я тебя услышал, понял. А, в общем. Дай а мне ты... -мо! Ну говори, говори. Да говори, да. говорю. Кому говорю, говори. Я ж тебе говорю, говори, а ты не говоришь. Я, я говорю, говорю, а ты ничего не говоришь и не говоришь. Это что такое? О, наконец-то, тишина. Я, я просто в шоке. Я только хотел тебя похвалить по за, за, за твой уровень осознанности, что у тебя есть стремление к осознанности, а ты бац, и включил свой гатлинг-пулемет. И тра та та тра та та Да что ж такое-то? И даже я тебя останавливаю, ты все никак не, не осознаешь. Осозна... Я не, не вышел за поэтому и... нет. Ну, что он, у тебя опять дребыхается свой твой гатлинг? Сам заводится, что ли? Что Или... ты, пожалуйста, ты... Все, я тебя понял, я тебя услышал. Так, ты слышал, ты же мне слова не даешь сказать. Я тебе важную вещь хочу сказать, подвожу тебя к ней. А ты все тра та та Я слушаю тебя, я тебя слушаю. Вот, опять, я тебя слушаю, говори, говорю. Кому говорю, говорю. Кому говорю, говорю, да. Да-да-да. Что я хотел сказать? Так... Вот ты правильно сказал. У них планы расписаны на 300 лет вперед. Только планы не гнобления нас, не добивания, как ты сказал, что-то такое, а именно план учебы на 300 лет расписан. И этот план учебы, он, он не расписан по дням, а он расписан по событиям. Потому что... Да. Подожди, не, не произноси даже вот, вот это вот «да», «го» и, и т.д. Да вот у, у полицейских есть такая фраза, тишину поймал, вот поймал и не отпускай ее, держи ее в руках, вот в кулак зажми, если хочешь, буквально, и держи ее. У них вот эти вот уроки расписаны на 300 лет, план учебы, но это, там у них не по датам расписано, а именно по событиям, потому что э, не время определяет события, а наоборот, события определяют время. Как только э, общая масса созреет, пройдет определенные уроки, так тут же будет запущен, именно будет запущен следующий урок, не тогда когда придет время по определенной дате, а когда э, произойдет, произойдут определенные события. Когда, э, скажем, ну, к ну, примеру, 100 человек научатся там э, распознавать, что, что такое подпись, роспись и автограф. Ну или там миллион, допустим. Вот как только миллион станет вот, станет вот таких осознанных, э, произойдут следующие события. И так далее, и так далее. То есть э, не даты, не время определяет события, а наоборот. Я вот э, тружусь именно над событиями. Я хочу повысить общий уровень осознанности. Донес свои мысли? Э, не просто понимаю, а напротив я ее осознаю и благословляю от себя лично, потому как свое намерение помогло мне. То есть твое благо стало и моим благом. В общем, я тебе просто по-человечески благодарен, и в целом вообще, то, что ты делаешь, Это как бы ты на передовой тоже по-своему стоишь. Поэтому, э, поэтому вот такой вот у меня заряд на то, чтобы именно люди услышали, для чего, почему, как, чем больше э, происходит всестороннее объяснение чего-то, тем быстрее человек, лично я так, у меня такое происходит. Мне становится не просто интересно, я начинаю понимать, для чего и почему. А когда это становится понятным, ты уже видишь, себе приоритет цели ставишь другим. Вот и все, моя тратота оттуда. Твое тратота не оттуда. Твое тратота из простой фразы. Чем больше слов, тем меньше смысла. А у тебя сейчас в голове сидит мысль, что чем больше ты скажешь, тем больше тебя поймут. Наоборот. У тебя речь должна быть, сказал два слова, и всем все ясно стало. Вот тогда это будет речь. А кому, а кому всем, Антон? А кому всем? Вот какой уровень осознанности у человека, который туда приходит и не знает, что делать, какой, какой у него уровень осознанности Он понимает, что он должен сделать. Куда туда? А он не нашел ответа, почему, для чего и почему вообще это все он должен, должен делать. Ну, понимаешь, что бывает. Стой. Стой! Куда да, туда да. пришел? Чего ничего не ясно. Вот видишь, опять, ну, ну, он... а, а, ничего не ясно. Ты говоришь, человек пришел туда. Куда туда? К этому а, пути, встать на него, на этот путь оживления, осознания, отмысления. Вот о, что, о чем говорю. Ну вот, много слов сказал, мысль потеряна. Ясно. Не суди строго, я имею в виду в том плане, в котором я говорю. Я, я не сужу, я да. говорю как есть. Я понял тебя. Ты хотел бы найти интеллектуального человека, который тебе в двух предложениях сказал бы «весь э, всю войну и мир». Я понял. Но, Нет. Мы все разные, Нет. поэтому я, Нет, я не хочу найти такого человека. Такие люди есть. И мне звонят разные. И мне звонят такие, от которых э, наоборот у меня голова кипит, и э, потом я в неделю в себя прихожу. Потому что они мне такие знания дают, что у меня, у меня голова не выдерживает. Согласен я. Я тебе про другое, про то, что э, вот тебе мой совет. Подумай над этой фразой. Чем, чем больше слов, тем меньше смысла. Понял, смысл у тебя. Никогда видеомонтажом не занимался или аудиомонтажом? Я, я только четыре дня назад начал год осваивать в свою жизнь. Ну не доводилось. Даже скайпом не пользовался. То есть в этом отношении я от, отстал от многих других. Ты произнес четыре предложения, хотя мог сказать просто… Понятно, нет, нет. под нет, не занимался. Я, и опять же перебил меня несколькими словами. Ты смотри, как у тебя пулемет Гатлинга вращается сам по себе, ты его вообще не контролируешь. Я тебе элементарный вопрос задал, ты мог сказать просто слово «нет». Вместо этого ты четыре предложения произнес. А, услышал, отметил, все, я отметил себе, вот… Будет на тебя правильное замечание получать. Да, так вот я тебе про монтаж хотел сказать. Вот когда я, мне человек звонит, вот каждый раз одно и то же. Человек звонит и говорит, Антон, я буквально на две минуты у меня есть один вопрос. И, и разговор всегда, вот с таких слов, как только человек произносит эти слова, я сразу это, осознаю, что как минимум час-полтора мне придется это, это, разговаривать с этим человеком. И, соответственно, вот эти полтора часа мне придется потом смонтировать так, чтобы вырезать все лишнее. Все паузы, все экония, все бэкония, все перебивания, все маты, все оскорбления, всю личную, всю личную информацию. И то есть оптимальное время для YouTube это 20 минут. Вот попробуй полтора часа в 20 минут ужать. Получится? Суть, я понял. Ты абсолютно правильный. Так, вот вот я поэтому и стараюсь коротко и ясно говорить. Сказал два слова, и сразу всем все ясно стало. Вот ты спрашиваешь, кому всем, я говорю, любому. И мальчику, и девочке, и полковнику, и рядовому, и, и бабушке, и дедушке. Любому два слова сказал, и сразу ясно. А у тебя на парламентарный вопрос четыре предложения. Есть такое, есть такое, и от этого я... Буду избавляться. Мне, к сожалению, об этом мало говорят и в силу своей темпераментности присутствуют эти черты во мне. Нет, не а, избавляться. Неправильно ты понял. Избавляться? Я понял про что ты. Это <связано> во мне заложено, и я должен от этого уйти сам осознанно. Я, я, я нет, не понял. нет, нет, Н Слушай, нет, больше. Да больше. дай не договорить. Останови свой пулемет Гатлинга. Останови. Я тебя не призываю от него отказаться. Я тебя не призываю его там э, сбросить и выкинуть с канаву. Он тебе пригодится. Это очень полезный и нужный инструмент. В нужной ситуации его можно включить. И нужно включать. Но только в нужной ситуации. А когда тебя твой собеседник... 5-10 раз просит, настаивает, требует, остановить его, а ты его не останавливаешь. Это просто, ну, недопустимо. Научись контролировать... Стой! Научись контролировать свой пулемет Гатлинга. Ясно? Не надо его выкидывать. Это полезный инструмент. Все. Понял. Услышал. Еще хочу, раз уж у нас Идет вопрос на все, ну Хочу тебе задать еще вопрос по поводу освещения 12 презумпций судьи. Смотрел твое видео по поводу, когда ты спрашивал короля, судью, король, король, имея суверенную суд и так далее, и так далее. Хотел бы уточнить, если она ответит, да, то, что, если где-то она ответит да, то что, как себя вести и как это воспринимать, вот эти вот моменты, э, я их не нашел. Может быть, не попались, а может быть, их нет. Вот хотел бы в своем стриме, э, в твоем стриме хотелось бы пояснение вот этого этих моментах именно по суду. И что ты, вот, вот давай, задай вопрос суде, типа, суверенна она или нет. И она отвечает, да, Суверенин. И что, ты все, растерялся, что ли? Например, я сейчас не обладаю этими знаниями, что не то, что я растерялся, я пока еще некомпетентен. Вот я бы хотел, чтобы ты озвучил эти моменты в твоем видеоблоге. Да я тебе сейчас озвучу. Ну ладно, пускай сейчас, чтобы они были... У тебя списаны в том, что здесь вот эта информация имеется, можете послушать. Вот смотри, у меня тоже нету знаний, что делать дальше, если она ответит «да» или скажет у -у -у. «нет». У меня нету этих знаний, но я знаю, что делать дальше. Знаешь, что делать дальше? Вот я слушаю. Нет, ты ответь на вопрос, знаешь или не знаешь? Нет. Ну, Догадываюсь мне. А я, тебе, а, я тебе, а я тебе говорю, что ты знаешь. Импровизировать надо. Импровизировать всегда и во всем. Вот она тебе сказала да или нет? Докажите, каким нормативным правовым актом вы регламентируете вот эти свои слова, что вы суверенны, назовите норму закона. И все. Ты ее поставил в неудобное положение. Ясно? Угу. Это... Наводящая ей вопросами, ее вынуждать доказывать свою... Не, ну она сказала, да Сказала Ну так докажи Где документ, что вы суверены Что вы никому не подчиняетесь А какой документ у нее должен быть? Как он выглядит? Да неважно, пускай она покажет Это ее слова Она сказала, да, пускай она и доказывает Что не Более-менее понятно В общем, все, чтобы она не сказала Вернее, ты задаешь ей вопрос Она должна или опровергнуть Или согласиться и доказать при этом они, по, они поэтому и молчат, потому что они ничего не могут, не доказать, ни а потому что они нарушают а, свои же клятвы или там клятвы, и бары и так далее? И то, по нет, нет, а... нет. нет. <кхм> не в этом дело. Молчание – честный ответ. <кхм> Ты посмотри, как я общаюсь с ними. Они сначала очень разговорчивы со мной, все. И приставы там, и полицейские. А когда понимаешь, что им крыть нечего, потому что я везде во всем всегда нахожу... в Такие слова, чтобы как бы это, ну, поставить их в неловкое положение, такое, что они не знают, что ответить. А раз не знают, значит, некомпетентны. Правильно? Поэтому они э, включают вторую линию обороны. Молчать. И я их на этом тоже ловлю. Я им прям заявляю мол, благодарствую. Молчание ⁇ честный ответ. То есть я им даю понять, что что бы вы ни сказали, вы везде где-нибудь это слукабите, если будете говорить. А раз вы молчите, значит, вы честно себя ведете. Логично? Но при этом они, при этом они теряют свои полномочия вообще что-либо судить. Там физическое лицо или еще что-то. Если они могут подтвердить свои полномочия. И при этом они не уходят совсем. Так, чтобы прям вот, вот совсем. Почему? Уходят? Да они возвращаются снова. Ну так кто возвращается? Это другой уже акт. Ты в театре был когда-нибудь? Ну, то есть они также, по сути, меняют свои личные персоны, да, с разных сторон. Но суть-то остается. Ты бокс когда-нибудь смотрел? Да я и занимался не один год. Ты вообще смысл понимаешь, зачем сделали раунды? Вот по идее, там, сколько, 15 раундов, да? По идее, вот выпустил их на ринг, и все, и пока один другого не уложит, все, делитесь до конца. А они специально разбивают на 15 раундов. Зачем? Для для переосмысления, если это был вопрос. Для извинения про себе. Ну и там много можно что добавить. Ну, во-первых, там подключается тренер. Правильно? Он говорит, да, что он где, где что, какие ошибки, где чего он увидел. Соперники им советуют своему этому наставить, своему бойцу советуют. Боец что-то говорит, спрашивает. То есть идет переосмысление результатов. И потом снова следующий раунд. А так-то, по идее, должны выйти на, на, на, на, на ринг. И до конца, пока один из них не ляжет. Логично же. Да, это верно. Ты когда-нибудь видел, что на улице кто-то дрался и говорит: стоп. Это конец раунда, перерыв. Хорошее сравнение. Нет, не видел конечно же. Ну, ну вот. Что самое э, страшное может э, сделать человек, э, э, ну, живой мужчина, живая женщина, кроме чем где-то оговориться. И если он оговорился, признал себя где-то, случайно не заметил, пропустил, э, бдительность свою, э, где-то он признал себя физлицом там, или еще кем-то, его действия дальнейшие какие-то должны быть. Если вдруг его там начали уже ему применять любое, что его задача, такая должна быть. Зависит от ситуации. Да, если он где-то уже себя случайно, неосознанно, где-то пропустил бдительность и с чем-то согласился, или не услышал, что ему предложили такую, поставили так вопрос, что где-то тихо было сказано, и он стал, да, там, то есть с чем-то согласился, признал. И в итоге его э, объявили там физлицом, гражданином, кем угодно. Все по списку. Его задача какая дальше? Что ему перво-наперво нужно сделать? Максимально в короткие сроки. Может быть, даже не выходя из зала Покричать, я хочу, проявляю волю, что меня отпустили там, и так далее. Прокричать? Так... Что? Ты сказал прокричать? Ну, озвучить. как еще не шептать же, если там потасовка начинает. И, и, и, и, и, и, нет, ну орать а там в том понимании, в <смех> можно подумать. Ну во всем случае, не сказал. Бывает, обращал внимание, заседание прошло довольно широко. Алексей, Алексей, Алексей, ну опять же, ну вот слишком много слов произносишь. Я уже смысл теряю. Коротко, можешь задать вопрос? Если, да, могу. Если э, живой мужчина, живая женщина во время заседания э, где-то по какой-то причине соглашается, неумышленно, так получилось, с какой-либо к себе применимой персоны там гражданина и так далее. И ее могут ли сразу начать крутить в плане задержания, там, ареста и так далее, и действие подобное. И действия этого человека при такой ситуации, мужчин и женщины, что делать? Вести себя а по-человечески. Ну вот силы начинают уводить, как вести себя по-человечески. Соответственно, нужно объявить же, волю проявить. Ничего не понял. Перезадай вопрос. У тебя опять длинный вопрос получился. Если во время... Да, а... ты, да это я слышал. Считай, да. а? Мужчина или женщина. Да, а... Подожди, ну ты что не можешь задать вопрос, что делать, если применить физическую силу? Не совсем физическую силу, ее применяют после чего-то, какого-то действия, просто так ее не будут применять. Если она себя, скажем так, где-то оговорила, сказала там, высшие да, она согласилась, ну так получилось автоматом, например, что делать, если к ней начинают уже цепляться по этой теме ну, и пытаться ну. какое то ну, увести в задержание и так далее, и применить какую-то статью там, или еще что-то. Чё, я тебе пояснил, вести себя по-человечески. Не грубить, не хамить, это, не, не, не сопротивляться, не применять физическую силу в ответ. Так, но там э, сидят э, должностные лица, которые фиксируют, например, весь разговор. И там э, могут, как я себе понимаю, сказать, вы здесь подтвердили, что вы ли физлицо, например, или гражданин. И вот на основании этого вы привлекаетесь там, может быть такое, и если может, то как от этого а, отделаться? А, ясно. Вот, теперь до меня дошло. Короче, резюмирую твой вопрос. Был... Общался я с человеком, который... против которого бы три уголовных дела возбудили против его персоны. И он ни на одном из заседаний, там их много было, там кого только не привлекали, и прокуроров, и всяких следователей, и понятых, там, и свидетелей, и родственников, короче, все пытались его убедить, что он персона. И что он вот на паспорте изображен именно он. И ты спрашиваешь, что делать, если он ошибся, да? Вот если ошибся, и там его признали, и все, и судили. Так вот, его не осудили, он ни разу себя не признал. А ты спрашиваешь именно, что делать, когда, если он вдруг проговорится и скажет, да, это я, да? В том или ином смысле, да. Ну, что делать? Ничего не делать, все, сказал. Как говорится, слово не воробей, вылетит не поймаешь. Его протестовать как-то можно? Ну, можно попытаться, но это будет выглядеть глупо. Особенно со стороны мужчины. Я сказал, но я имел в виду не то, и вот этого вот, все попытки оправдаться, это, ну, как-то это нелепо будет выглядеть. Ну, нелепости можно убрать на второй план, если потачат уже как физлицо. Имеется в виду, что э, сказать, я, например, вас плохо слышал в силу того, что вы говорили тихо, или тут было шумно, и я мог не услышать вас, ваш, например, вопрос. На это сослаться, если это уместно. Ну, можно так, да. Но, но в дальнейшем просто э, отказываться от того, что если где-то кто-то туда э, пытается э, на, на, на, нацепить, Любую вот из этих э, лиц, граждан и так далее. То есть ярлыки все эти, Ну, ты знаешь, so... учитывая то, что вот меня отдел Э e задерживал, и они меня под видео специально заставляли под угрозой применения физической силы, то есть они мне буквально сказали, сейчас типа сядешь на диван, и мы тут телефон включим, и ты скажешь, что ты типа гражданин, такой-то, такой-то, Российской Федерации, признаешь там все законы и все такое, и Конституцию и все такое. Давай говори. Ну, я по-всякому изголялся там дублей 5, наверное, было. То есть я хитрил там немножко. И он сказал, слушай, говорит, еще один этот, дубль, короче, если ты не, это, не скажешь, как, как я тебе сказал, короче. Я, говорит, вызову ОМОНа, и они тебя опять, опять тут будут пытать и электрошокером быть. И, соответственно, я был вынужден это все сказать. Ну, все, и я, и он, все знают, что я это сказал под принуждением. А там, ну, в любой ситуации можно сказать, что под давлением это сказал. Но это уже после того, когда вся эта канитель закончится, и... Можно при первом же случае об этом заявить, что конечно, ко мне применяли... Конечно. конечно. Я, я как только вышел, я сразу заснял видео и, и озвучил всю эту ситуацию. Что меня пытали, что меня специально посадили на диван и, и заставили это все сказать. Бумагу какую-то там заставили, роспись оставить. Я это все озвучил, все. Это я все под принуждением сделал. Это не моя воля, не добровольное желание. И какие в дальнейшем... С той стороны были э, обжалования твоего или э, оправдательные какие-то моменты. Они должны были как-то отреагировать на твое заявление или жалобу о том, что тебе применялась э, пытка, там, ну и так далее, нарушали твои права. Да никак. Никто ничего не видит, никто ничего не слышит. Mm -hmm. а насколько целесообразно из конца требовать то, чтобы... Применялись необходимые статьи тем, кто был причастен к этому событию. Ну, это каждый сам решает. Можно всю жизнь потратить на то, чтобы это, переписками и заниматься и привлечением их к уголовной ответственности. Но это получается без, без международного суда не получится их привлечь, потому что сама э, правовое поле Российской Федерации будет по-всякому это все дело стараться... Ну, есть выходы, чтобы они не привлекались. Правильно понимаете? Ничего не понимаю. Какие выходы? У кого есть выходы? К тем должностным лицам, которые причастны к любого рода противоправным действиям в плане пыток, удержания насильственного, беззаказательного и так далее, и тому подобное. Значит, чтобы они в итоге сели, получили сроки, там, было применено, ну, там, денежные штрафы, имущество, конфискация и так далее за вот такие правонарушения. То есть не только с должности, например, слезли, но и сели полноценно. Это получается без, без международного суда. Это сделать крайне проблематично, правильно я понимаю? Ну да, я ж А, я... а ты что, не видишь, чем, чем я занимался два года, что ли? Я только этим и занимался. Усилий приложил на 100 единиц, а результат там на 2-3 на единицы. То есть выхлоп это 3%. Угу. Дальше, я понял. Дальше а... ты сам решает, стоит этим заниматься или нет. Ну и в практике не такой, не такой большой резон, правильно? Зацикливаться на каком-то конкретном случае. Прочее разоблачать дальше всю систему, так? И, ты меня что? Из меня что? Вы, вытаскиваешь мое мнение, чтобы я это все для всех озвучил или что? У тебя какие-то <связычные> странные вопросы начинаются. Ладно, давай, отключим этот вопрос. Э ну для себя я тоже, тоже определенные для себя ответы получаю. Ответы ты это делаешь, и насколько это правильно, чтобы не формировать не нужно. Если ты хочешь узнать это... мое мнение по этому поводу, то смотри мои да, видео. Точно. Да стой, -моё. То смотри мои видео, да. когда я вышел это, из психушки, из, из камер. И что я там делал. И что я там это все озвучил. Почему я этим Я делал? понял. Я, я, я еще не ну, дошел. В данный момент я вот только про начал смотреть. Я понял. А... Не дал Все, от души. А, а Ты не дал мне договорить. А, слушай, слушай, да. Все ответы на твои вопросы звучат именно в тех видео. Почему я занялся по это, именно в, вот этой отстаивание своих прав и свобод именно по законам РФ. Я там это все озвучиваю. У меня цель была обезопасить себя и свое окружение, чтобы меня перестали кошмарить. И, и не только меня, но и все мое окружение. И я два года был вынужден доказывать, что я ничего не нарушал, а это все они нарушили. Вот и все. Я это сделал. И дальше пошел. Скажи, по каким дням в какое время у тебя ведутся стримы, видео по субботам, 16 МСК, у меня на канале и, и э, в 19 по Москве во вторник Это этот креди, кредитом.нет вторник так, 19 часов Дальше нет, я не, не успел услышать не услышал. Вторник девятнадцатого Московскому что там? Этот страница ВКонтакте кредит нет? Там живой разговор, да, идет где-то по субботам. Ну, смотримся а, живой нет. вести, но там тролли много. Ну, да, ну и, да, много. А по поводу, там, какой используешь Zoom или что, или через кайф можно, как через что вообще? Там через Zoom. А там код пароль или что там? Всю информацию, всю информацию найдешь на странице кредитов.нет. Все понял, там написано. Хорошо. Иду. Хочу тоже поучаствовать всякие вопросы я буду, чтобы тебя меньше отвлекать по телефону. Ну что, вопросы еще? А, пока нет, Антон. Благодарствую. Отвечу всех благ и всего хорошего. Тебе и твоему окружению, близким для тебя людей. Благодарствую. Все, всего хорошего.